Дорогие ребята, сегодня мы опять читаем рассказики из книжечки Анатолия Франса Девочки и мальчики. И сегодняшний рассказ называется Серьезная правильность. Чтобы повидать своего друга Жана, Руже, Марсель, Бернар, Жак и Этьен повернули на национальную дорогу, которая уходила к самому солнцу и велась красивой желтой широкой лентой. И вот они зашагали. Сначала ребята шли в один ряд. Нельзя было идти лучше. Однако обнаружилась одна ошибка в этом порядке. Этьен был слишком мал. Он пытался, но не мог за ними поспеть. Он старательно поднимал короткие ноги, слишком размахивая руками, но не мог угнаться за друзьями. Этьен все время оставался позади. Такова была его дона. «Старшие братья должны были подождать, — скажете вы, — но мальчики не сделали этого. Вперед, — говорят сильные мира, — и слабые остаются позади». Но подождите конца истории. Вдруг наши старшие, наши сильные, наши четверо молодцов остановились. Неожиданно они увидели на земле существо, которое прыгало. Существо прыгало, потому что это скакала лягушка, занявшая место у дороги. Рядом находилась ее родина. Она была ей дорога, и возле канавы у квакушки имелся свой замок. Лягушка прыгала. Она была зеленая, похожая на зеленый листок. Бернар, Раже, Жак и Марсель кинулись ее преследовать. И вот на краю канавы мальчики почувствовали, как их ноги погружаются в вязкую землю, которая питала густую траву. Еще несколько шагов, и они увязли по колену. Трава скрывала болото. С огромным усилием они вытащили себя. И башмаки, носки, икры были черными. Эта прибрежная зеленая нимфа схватила за гетро четырех непослушных. Запыхавшийся Этьен присоединился к ребятам. Видя так странно обутых друзей, он не знал, радоваться или огорчаться. Своей невинной детской душой он размышлял о происшествии, которое ударило по и сильным. Четверо в гетрах безжалостно вернулись к прежнему темпу шага, ведь Этьен сам был виноват, что захотел увидеть друга Жана с подобной командой. Когда они вернулись домой, их матери догадались о происшествии по их гетрам, а маленький добрый поблескивал своими чистенькими жилистыми ногами.